просто не передать чувство я скоро займу топ-1 но ну, если тут буду битва клана побеждать поэтому друзья лайк подписка есть отечки еще если вдруг там рак станет блин а кубин к очень смешно было момент данный Ну, но... прошлой ролик может построить так он орка взял значит он умеет орков запускать нормального нормально. значит он органы он на 100 процентов орка взял большая карта сову эту запустить макс риск окей. Сегодня мы уже должны выиграть. У нас две сердечки. Ну, Если мы проиграем, то будет жестко. Плохо. Мы знаете, мы находимся? Вроде бы нет. Так, как вы знаете, три этих данных кнопок призывать. Ой, сори сори Давай третий. Ой, тут даже забыл призвать, ну как поднять призвать тут призвать. Э -э, него нормально давай давай экономика ну кинуть вот так делать пониже чтобы очень слышно да, давай тогда уже шаблон на порядке расставлять строим еще киминату генерать давай расширяемся так, вот. все нас никто не нападет Здесь, здесь, здесь. А, блин большой гластов а здесь как там у вас будет нормально. нормально нов ну, а уже достаточно нов недостаточно потом будем брать этих потом этих тактику думаю понятно будет тактика конечно отлично понятно сову Давайте сразу запустим. Что было облегчение. Ох! Это все. Ох. У нас одна казарма вообще тащит. Реально. Зачем-то рукосарму строить, если есть минералы. Потом уже Согласен. Ну что, Сава, сколько проверим, где наш враг. Потихонечку будем проверять, конечно. Орк наездника. Е-бой. Первый орк наездник Давай тогда расширим глаз. Круглозор и глаз Опасные здесь что горка орка хотим взять наездника ну еще если ну, что сова давай орк наездники более долго призывается так что нормально сэкономим у мы его искать наша врага совой ну да. слушайте реально то тут есть сова сюда ремонт войска здесь сюда идем Васька, что делаете это ловушка была вот стабильная ловушка сова сюда я его не вижу вдруг он там вон на да, вырви, отлично. Спасибо, Сава. Скорее всего, он там. Но у конечно. Больше. Есть, есть, есть, есть, есть. Да ты там спроса на сто процентов ты там это и плохо и хорошо я хотел не нарушить, чтобы я не призвал столько данных и героев. Окей. Посмотрим, возможно.. Что еще? Возможно враг тут что еще строит? На вдруг. Такой мощный. Ну, пока шторков ничего сойдет никого а вы там окружайте вдруг он нападет с ним сова проверит вдруг он там чувствую строит что-то кому построим еще одну базу я перебор сделал Сделаю. да все же он тут строит что-то окей мы узнаем что-то он там строит проверь там, войска есть еще. Ага. Нормально-таки войска взял. Можно уже гигант искать. Я не помню. Дай разрушать, точнее, увничать. Каменьку обязательно, обязательно взять это. Так, смаха и расскажет нам, если вдруг нападет. Я хочу знать. Я разметил. Вдруг у на нас нападет еще. М -м -м. Может, еще может, Тут у нас по хп. А, вот. оказался уже. Здесь Мирало. Что делать, я не знаю. Одного сначала первых, пусть Немножко такой А, самого запустил. Зармащи я не буду ничего делать, то у него будет кров. Почему я не регенерашин? Неужели будет с ним проигрыш? Ну геймон? Ладно, дай бог с ним, что, что? ох ты, что кунс чего сказал, он прислайте пушку даже не перерывать про я только... гиганта слушайте он ту базу построить решил а где у нее войска помада проверьте возможно тут что-то мудит а он уже на бана не точнее ну ладно в принципе на здесь сразу Почему с малого Ладно. Скажу, почему я умер. Скажу, почему я проиграл. Я не знаю, чем дело. Потом пересматриваем. В чем дело? Мы должны по-любому выиграть. Вот в чем дело, как я проиграл, я не знаю. А, очень так это лего, нечестно. Куча лего, блин. И титаник, блин. Такой прочный, что капец. Не разбить никогда. Надо будет. Нельзя отступать. Ладно, отступаем. Же сам сказал спить. Ну то обратно-то сюда вот. Я что -то, -то, не понимаю. Давайте больше каменька отстань. Даешь мне время? Матч ванш, хоть сэнк, хоть за это, кстати, пустить. Нет, нет, я поштил. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Ну Ага. Все же хотел меня врубить, да? Я понял. Да, шо тебе, блин. У меня тут. Ч ⁇ вольсик. А, волсик какой-то. Все же тут напал меня я их давайте вырубать больше больше рубать ну что гиганты, заморозить да я замраюсь нормально а в чем там дело хочу а ч а вы базы не строите лоу ж так пройдем да пошл честно -то. ладно отступить отступить пожалуйста базы еще немножко так он там чувствует стоит базы. он офигел да экономику сразу увеличить также еще воська нусина друзья кирдык он я просто напугал тупо напугал ну, как же так можно пугать меня пугал меня то вот есть ремонт ну, конечно ремонт почему что на пугал мне скотин Вау. что мы только почему с ним давай все же решено мне напасть да у тебя мало Эх. Фитри. На пухову не политник. Что такое скаптон? Что такое Ладно, сражаемся до конца, доказываем, что мы сильные. Ну да, он кучу тычь захватил. Потом пересматриваем, чем дело. Хочу узнать. Потом последним проигрываем, все, и я уже не хочу играть. Эти лоб кашу делаемся. Да, советую грудчик вебс, наверное, самое классное. Да, спокойно. Не знаю. Я даже не знаешь, что делать. Я наш можешь побеждать в CD сво. Я нашел под по поражение будет. Одно поражение есть. Второе кто ты хоть узнаешь, что я тут есть? Давай, чувак, узнаем про это. чтобы я тебя анализировал я понял в чем твоя ошибка западва уничтожай вот. меня лишь бы ждать ремонт пранковать и строить угу. обследование друзьям лучница такая хорошая берите ее реально она может уточнить я хочу взять. Она реально супер. Супер, смотрите, она реально мощная. Всё. Она реально может просто убить. Так, скажем. Нас. Нашу базу. Одна. Мощница, ты просто лего, просто. Советую брать. Все, у нас своей армады придет. Значит, на буквально хватит. Призываем теперь эти ушки. Нет, ремонт получится он такой куда-то такой сову запущу чтобы она следит за тобой а то вдруг нападет за ним. куда он пойдет куда а так же тут моя еще база а я откуда знал, он не знал вообще что у меня есть другая база ладно следи за сова за ним ладно понятно тупическая игра типа -то этих Лучшинство не было. Случницы не были. А вы знаете, нападить, да, слушайте. Мне как-то скучно с ним за то, что он на меня нападает, издевается. Пошли издеваться на него. пошел пошел нами кстати. Так. Флаг сдаюсь. Я ему тоже так вот. А я тоже так... Hey, можете кусаться пошли еще покусаем то есть я мог просто экономику дать так ремонт вот так уйдем а я просто буду баловаться да он все захватил он за, за мной а о чем там не захватил на пересмотреть и узнать чем дело может боится не сдался Конечно. так может пересмотрим Хитро сделан. А, Куча казаром поставил. Такой себе игрок сейчас. Ооо Чича. Куча блин. Нормально. А воськом меньше. Так отчесова, ага. Я бы не затащил Ну, ну не знаю нет конечно нет. чем-то занимался кстати как-то узнал ладно так у нее меньше персонажа было все это время у него столько было, а то ему еще Вот, он меня боялся. Трюс, а потом он все захватил. Посмотрим, как он так все захватит, по быстрому или по медленному. По медленному, уже видно. Он уже тут не захватывал. Он так построил, тут луч, даже лучниц, даже пораствелял, слушайте. не был бы шанс. Мне был шанс не было, а то куча гоня, у нее еще ремонт 10. Да, реально он везде построил, слушайте. А в своей базе не строил, вот блин, хитро. Хитрый. Покажи еще. Не строил, блин, мазила. А мазила. Ч производится? Он ничего, просто рамдон настроит. Он как манипулирует намной. Наверное, стримой ролик манипулировать и так что, и не знаешь где я нахожусь так и был бы шанс он был раньше так что друзья э, дело в том что у нее колода было на так не атаку никогда ага не атаковал. напал мне первым что случилось не пожалуйста бура да я берем за меня красава только хочу говорить пожалуйста я бы так что, -то. что -то. На... так у не место а мне вообще демон с чем ну может быть орк наездник но это не те легендарные карты орк наездник это редко карта а не LEGO лего лего а каргуля это лего Поэтому я так и боюсь. А, ага, та карта. Вроде бы, да? Ну, посмотрите. Та карта. Чтобы на одну издевались, да? Ну, пожалуйста, ну, я проиграл тут. Ладно. Ладно. Буду плакать. Последняя катка. А, нет, нет, там 8 будет. Не, нет, вообще не победы на 2-3 это наша традиция нужно больше копать по-моему да? как его боюсь? холм что запустить чувак, чувак что было проще Давай ему такое сделаем. Чтобы он знал, что я, я не бот, Ну, чтобы он напугался. Потом ошибочку сделал какую-то. И все, я выиграл. Пугайся, блигрок. Давай, пугайся. Как смешно. Наверное, уже их надо Да, это шахима Только как он услышал? Наверное, Не отвечает и ночью где-то мутит явно сам куда знаю, на закон Тором сделал, построил базу, построил базу, как и он, он умно сделал, да, построил базу, Ну тоже так сделали, И Нова, ну, где Орко, конечно Орко покажет, нарезников. что <свист> это такое да еще мышь так он на новогодний слушайте новогодний следи за ним <свист> он такой что за на нас сидят да что давай давай он увидел. не увидел -не -не, не не пугайте его а то раскроете что мы тут думаем Давай к тебе гости Он такой, Опа, опада. Что со мной сидишь, да? Мой гад, что происходит? Покажи свою базу, чувак. О, отлично. офигенно какая красивая сова. Ну да, показывай уже. Уже не секрет, думаю. 2 Второй. Второй запустил. А ну, на базу. я ища что будет сова вражеская о я понял где ты находишься это самое главное так да еще базу просто он там казарм будет построить я там себе что-то будет мутить Сова, проверить базу возможно и не улучшает тем более будет преимуществом под на чем там? Минерала? Гиганта? Да? Раз, два. Давай. Круто, да? Он такой, чё значит, с нас лежишь? Крутяк. Нет, ловаться. Значит, он скорее всего тут. Такого как? или мне запускать или меня не запускать базу строить я не могу блин такой смешной что уже вы меня блин как он узнал у меня такие войска он будет нападать только не так сильно строй макс Риск базу, согласен. Макс риск будет строить базу. А что там? Набирать на атаке потом минералы, всякие интересные штуки. Также еще количество нужно ну, Что волки? Алосго и потом кусочек будем кус кусать, кусать немножко. А ну-ка, переводят. Давайте вы идете удачи тоже казан построим никого значит проверьте ну вдруг он там да мы еще все точки запали базы почему нет не так уж не чтобы экономику вырубать нужно так делать ну а что ладно его там нету но потом ну, нападете как там да, волки возвращались на базу. Вот сюда вот друг он-то. А что волком делать? Что там? Волки на базу. Ага. Я понял, чем он занимается. Пригаем, прыгаем, прыгаем. Прыгаем, танцуем, прыгаем, танцуем. Он такой, чем занимайся? Я прыгаю, танцую. <с> Я прыгаю, танцую. Я прыгаю, танцую. Я прыгаю, танцую. Зачем мы знаем, где твоя база? Лешкирдык. А. Покрасиво новый год ой ха -ха -ха, Хэллоуин первый чувака вижу когда он на Хэллоуин стал праздновать это все дело что лагает борточки меня здесь давайте ну еще еще доктора идут класс там еще база какая-то ну, давай тогда уничтожать базу полностью он прям не поддается а, думаю, так хватит убиваю меня я буду прыгать не знаю скажу да ты не отвевай только да. а. а значит здесь давайте паркурить на него будет нафигеть да? затащил Хэллоуин oh, у нее тут. Слушайте, реально красивый скин. Я хочу тоже себе такой скин. Красота просто. 750 стоит, нормально. Купил я На, на камне собираем Он сдался. Ну что, я молодец. Я молодец. Я классный скин. Я 165. Еще последний бой сегодня. Давайте. Ну, реально классный скин. Макс Риск побеждает в битве И проигрывает. Макс Риск побеждает в битве. 8. Максимс Риск побеждает, макс Риск проигрывает. Ага, понял карту. Тут я могу выиграть. Так, давайте последняя катка. Я уже иду в делать там. И всяких девушек Да, еще один год, потом у нас уже поступать вас Как вы А как там вы учитесь? Напиши в этом комментариях. Очень важная информация. порой ой ой ой еще это дело? Хочу тоже такой чувак как Еще совух и он, такие все классные. Да, героя не нужно. Они так нормально Не, ну можно, в принципе. Но не сейчас. Ой, ой, ой, ой, -ой, -ой. давай тряхнуло. Против нас никто не выиграет, еще на базе кстати, так тролт на острове ну, псы запустит я бы хотел чтобы он там секунды, какая, потерял пару солдатов. секунд выпускаем к выпускаем я знаю что это скорее всего ну например кто там секунду кстати ой ума макс к слиске приборщик аккуратно делать надо а ну еще вторую пожалуй ножком пропустили думаю так страшно 20 так как тик на раньше я думал что их что рыцари круче мы просто не нравились видите страшного на них их играть, ему это злые будут играть в них. А оказывается, нормально 7, 6, 7, 6. Да, сову знаю, знаю, знаю, прискочу. Нам сова. Обязательно Ведь так я выиграл, и ведь так варки так побеждают. Чтобы ставить полностью карту, знать, он уже увидел, где я нахожусь. У меня сова здесь. Попался. Сейчас сова узнает, где ты находишься. Все же тоже все пускает А чем ты там занимаешься? У есть, кстати, чем отбиваться. Могу тебя отбиться чем -то. Да, возможно, я нечем отбиваться. Точно, нет у меня скольчества. Блин, нужны сюрприз. Да, давайте, как я тебе сказал. На монстре база? Вторую, кстати. Вау. А ну побыстренько, один. Вторую тоже построим. Ну, Может пока нуки просто нас. Блин. И сразу вторую базу построим а и сразу грубатим нуки. Сейчас тоже построю -мо. Так, слава. Проверяю здесь, там, там. что не сильнее по войскам? Нужно экономить кому войскать, Немножко буду поддаваться. Или не нужно? Думаю, не нужно. Ну, это так нормально. Это не достается думаю, что тем нормально. Я хочу знать, какие у него войска. как он например... знает про меня. Ха, знает. ищет антидот против них как ну этим вышел стро за ним давай наблюдай да прикольно ну а давайте запустим Сплюну, хочу здесь прибери э, перепроверить что там Дам -дам -дам -дам. хочу знать чем брак наш занимается минерал уже нежный. не нужны не нужны он там строит третью базу ясно что нет две базы как и меня а я понял Сова вам скажет, что брак наступает. Сова, сюда иди, а? так. Где? Давайте на базу. На вон О. Ну, в принципе, такой, мне уже скучно. Снова хайдинг, что понят. А, а еще подкрепление еще призвать. Ладно. Okay. Может, давайте по-быстрому до 200 умрем. Ну, что там. Ага. Сколько тут не вой, слушай, он прятал это все дело. Он это все дело прятал. Оказывается, он это все прятал. А ну-ка, врубать. Ладно, отступать. Я передумал. Ска на базу. Хаос сам к нам идет. Ну, на конечно? Ага. Давай, в принципе. Сова наблюдать здесь. Мы там атакуйте как-нибудь. уйдешь не уйдешь не уйдешь хм. значит у него база очень хорошо прокачивать как я понимаю а если как атакует на данную базу не там строится давайте еще тут одного ойсело тоску у нас тут еще ничего не да, вырубили отлично тогром база тут можно прям расшириться да дохода понимает экономику свою Мы тоже все уже поднимем и проверим возможно враг еще там они стоят тут стол да. проверим вдруг нападем на какую-то живу все же тут есть кто-то ага, ясно врубаем Почему бойнет? Блять. А где эта последняя катка и все? Да. Вау. Кунтик. а они здесь, чуваки. Они все здесь. Генершн включает себе, что за способность такая, блин. Ну давай, всех рубать сразу. Реально, но заточили. Заточись на базу, на базу, на базу шутка была на базу а теперь обратно ловить атаковать как угодно сейчас, да? э -э -э. успокойся не надо такой нам ха мы тебя обманули даже если дали по экономике нам не жалко построить еще новое. Мужчат построить. Новую базу. уже атакуем по полной. фронта слушайте. Омай oh гад. Нет, я не ел этого. Омай oh гад. А да что бы вот там? Только у меня слишком много войск. А как это? Хайвасик отрать. У реально много много много брать дня. Понимаешь? Эй. Количество решил убивать меня. Так это нужно брать была. Так, у не сила тут, ага. Отступайте. Переходите на новый уровень. Ну, в принципе. В принципе, да. Помогите, господи. Пожалуйста. Пошел вам двойщик. Пожалуйста. Вырал. Я урвал, спасибо. Господи. Слышь меня бог. Можно понимать. Мать, что такое? Да ух тебе сейчас будет. Да блин, достал. Какого черта, ну, друзья? Это последний... А, серебрячка, не знаю. Вот что ты мне... А, что этот козел, блин, достал. Он на как он напиши в нам, когда я пересмотрю, конечно, ролик и докажу, что реально победить. Он тупо экономику взял. <с invertele> тебе Ну, если у вас есть такой, бритигат, колду регенеришн и шаходога, если вы там еще не прошли данную игру проходить потому что это реально классно помнишь да, но... нет я не знаю если станет потом хочу узнать как ты захватил может ты тут еще заплатил так тоже нужно делать или просто бывать или же умная расставлять это хочу узнать его характеристики ну ладно ну что подала да, там блин задрал нет, за него что разрушать. В смысле мне, мне что-то не хватает тут? Да твою же мать! меня столько помиряло. Как как это? Как как это? А -а -а. Я не знаю. Я не знаю как он тут да? я выиграл, да? Да, выиграл, но как? Я не знаю, я не знаю. На регионе заключается, что они под зад. есть шанс один процент стараешься 100%. твою мать то да он так сильно отстаньте Есть шанс есть, есть. я буду верить в шанс ускорю на сразу в брай сама сильно потом он взрывает ладно друзья был бы шанс я видел что это работает ремонт делал. я не хочу я доказал что это возможно нет главное пересмотрим это возможно все нет поражение прям в конце концов ладно так уж и быть вот даже эту базу не нашел я давно на ном поискал был там ну ладно ладно смотришь мои ролики так не смотрю вот такая непосредочка ну а еще он не выиграл я ему воздова то чтобы узнать когда он идет база он уже нашел волк окей там хоть построй базу. Там тут построй базу. На ранее понятие домашнее задание. Не, Поняли, <смех> не. <смех> реально ты злаб. Отстань. А что если больше демона? Я выиграл. Я бы выиграл, Да, выиграл. демон. Боишься, ремонт? До куда? все, буду еще ремонтировать. Вот такой думи достал Это контент. Отстань. Ну ладно. Добывайте, ремонт хочу. Ну кстати, отступил. Так, давайте добывайте. Что мы делать, как думаете? Не могу. Они такие даже толпу не мог завалить. Ну да, завалили. А, лазики пошли, слушайте. Кто они взрывают лазиками? Эх, это последняя катка сегодня. Я так мечтал дойти. Эта игра называется успей или умри, или умри, так она называется. Да пожалуй пожалуйста, ремонт, нет, ремонт, никогда отстань, я буду призывать. А что тут едва? Ремонт, нет, отстань. Он разделил что? Слишком умный, а раньше ему? Ладно, пока. А тут что? Ты Он тут ничего не сделал. Так, а я хочу узнать, как он ты сделал? Да, я проиграл, бля. Как это так? 17 минут Ну как? Я же, я старался. Я выиграл. до сразу пускает. Наверное, не долго О, красава, Макс Риск. с меня. Ну, ты блин. Чем тут Крысу делал. У тебя был хороший деб, Макс Риск. Но и справа тоже на духе. Я не знаю, почему ты проиграл. Можно узнать подробнее или рассказать вам друзья что вы тоже знали Идет загрузка давай -ка. как они выиграли а. так из проверял вскоре все же он захватил больше карт я понял экономику развивал понятно а я такой блин не понял что и не захватить о о мог раньше мог тут захватить ты сразу здесь заходишь, макс риск Смотри, вот твоя ошибочка, Макс Риск. И друзья, и ваши тоже. Я красный блин. Нужна Вот видите, сразу врубают. Вот ошибочка. Нужно разделять тогда войска, что поделать, если нет шанса. Пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Я хочу до 10 и доказать подписчикам что я получил легендарное оружие. Или что там получу? А если, конечно, это будет. как-то мне уже врубают, друзья. Наконец-то. А. Тем более он тут не защищает смотрите, классика запускает. Это обычный человек, блин, я бы затащил, да? Да. Ну, так изи было бы. Он просто эти кот силачок брав. А если бы.. А эти -а вот -а -а демонов брал бы. Я бы выиграл, Выиграл. 9, блин, не успел. 108 очков не успел, блин. Что получил? Во! вода давай, давай. Шохо так, выйдешь, что нибудь Спасибо, не надо. Я решил... Или надо? надо. Шаходох такой себе, слушайте. И сильный, и слабый. Да. Классно, у меня карта Шаходох. собрано да, классно. Ну, я же не Квест, блин. Я обещал, что когда сделал 200. 195 хоть делал. Очков. Я же обещал. Ну, ⁇ -мо ⁇ о рамку поставлю Вон, хоть и это ролик или это старая рамка слушайте вы видите, что там не обманывать вы ч мне банули э ч блин рамку отдали обратно на такую повторную вот так обидно потрачено Но для дефол у меня просто башни нет последняя настоящая катка. Я так думаю, что там затащим. Я горл, горлыком взял. Это, Я думаю, это будет видеть. Смотрите на мою колду. Смотрите, просто шок. Не, ну сила есть, отлично. Хоть эту. не радует уже. Сейчас вы просто будете уже да? Скажите, где ты 6 такие... <м beeps> Ну так ты работаешь? Во-во-во! Смотрите, смотрите, нестабильно прямо. Три берем, я знаю. Так <м deer sounds> какого? А, а понял. А чё не сильно взял? Горбулин. Ну, вот так вот. Ладно, макс риск а он решил горгуль взять. Ну да мне демона, ману, Ладно, ладно. Демона забрал. Ладно, ману там нужно, как помню, да, 150 маны. Нужно экономику развивать. Базу тоже все тут построить. Гарбуль не заметит никого, поэтому Сау будет первое мудрое решение построить Так, карта, где мы играли, кстати, Шикаус. Наверное. Эх, блин, сегодня куча зданий нападай, я уже хочу выиграть. А -а -а, ну а так принципе. Но мы горлика хотим. Ладно, болки ищите по-быстрому. Надо ну, было. Нет. Да потом. Экномку убивайте. Окей, ты знаешь где я нахожусь я знаю где ты находишься нормально базу кучу стоит он дома чего угодно знать сейчас будем подать не хочет пау скотина скотина Ох, ох, ох, ты, ⁇ м, сколько сильную, кстати, он. Ладно. Да, дракоши реально сильнее против... Эм... В этом будет запускать еще раз такую штуку понял погинул все экономику разрушил Скотенько. и теперь напал и закончил не это не так все не так подумали лайки давайте минерал сберем почему потому что это важно Собирайте. Мне скучно, поэтому пойдем по ним проверим базу. сработается тактика будет шикарная. Ты тоже можешь сказать. Ой, ладно. На орду на обычно. не следить за дорогой. Возможно, он выйдет. Погуляет, а я могу кирдыкте. Все. Все же нужно больше, больше высик. Ага. -а. Что он по быстрому начал атаковать таковать на Боюсь, могу сказать, что... Гаргулю... Mm -hmm. вот такой у него был. Не вижу, не вижу, почему вижу, не вижу, не вижу, Горгули, вторую. Мы идем и готовим. Потом уже и сильнейший. Вот так, в принципе... Да, нужно ждать. Ждать брака. Эти в горгули. Ура! Моя горгули. тактику горгуль, так и называется. Так, вы можете проверить классно, по бусам. На, летающий. Вот, на вторую горгуль. Враг на... Да, классно, тактику горгуль. Потому что она прокатится. Ладно, базу слипаем. Не так, еще танк, нужен. Пять горбули хватит, блин. Твою мать. Он тоже гарбу. Ну, ну что? Ух тебя! За инвалид этого сразу. Опадай! Вода, труд! Они кстати, могут вырубить сразу несколько вас. База на базу. Нормально. Подойти, Хочу знать. Прекраем. Расскажу, что он. Скатин. Почему а скажете? Роль прокачан. Все иди. Майсьянт. Пошел. Чем он занимался? Я закончил смысл видишь, вейп сыграть не стал никакой он специально так пошел нас кстати я почему побоялся что трус не нападал на не смотрел сразу на него я же что на куда нападающие. Друзья не нападайте всем удачи и пока.